Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщики, железные собаки, которые представлены в разных комплектациях и уезжают практически все по северо-западу. Это у нас Ковдор, это у нас Сартовар, Республика Карелия, это Петрозаводск, Республика Карелия, это Ленинградская область, город Пестово, это у нас Вельск, Архангельская область. Все буксы уезжают в наши нашей транспортной компании, возим быстро, дешево по сравнению с транспортными компаниями. Кому необходимо рассчитать комплектацию, обращайтесь в личные сообщения группы. Максировщики делаем разные. Кому ручки, кому электрозапуски, кому чека, кому толкачи. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!